Всем привет дорогие друзья. Сегодня праздник Труда. 1 мая. Поздравляю всех с праздником весны. У кого весна, у кого зима продолжается, тех с надеждой на весну. И сегодня покажу один небольшой затык. Я вот собираю тут сумочку. И в ней внутри будет такой вот кармашек болтаться. Там еще всякие другие кармашки будут к нему. Там к тому же. В общем.. В общем такая сложная конструкция. В одной из вкладышей будет такой вот чудный картодержатель. Но дело не в этом. Дело в том, что хотела я его сделать сначала в уровень с торцом, потом решил его спрятать в голубь, чтобы торец не обрабатывать и не пырхаться с ним вот эта вот штучка будет мешаться мне я решил ее спрятать каким образом нужно укоротить деталь и спрятать вот здесь прошить шов вот так это у меня будет не внешняя часть а внутренняя кошелька портманы и здесь у меня будет в общем чинчина рёмся -чин но у нас неровная поверхность Сейчас покажу что происходит когда мы обрезаем неровные поверхности наверняка кто-то с этим сталкивался вот мне нужно отрезать 5 миллиметров я выставляю по линии среза ориентируясь здесь у меня все более меня спокойно ровно и отчекириваю вот эти 5 миллиметров обычным моим острым ножом но оно ровно не хочет резаться Потому что консоль висит Видите, вообще два раза провел Острым ножом Но резать не хочет И получается Вот такой вот дерибас Чтобы этого дерибаса Избежать и в один раз Отрезать максимально просто И надежно Кладем на Обратную сторону И чтобы у нас поверхность легла торца нашего коврика очень просто вот эта вся часть спрячется у нас в нижней э, части э, то есть по высоте и здесь у нас получится довольно ровная, э, ровная, отвер... э, ровная поверхность на которую можно спокойно положить нашу линейку и этим же самым ножом отрезать ровно и точно. Вот вам и результат. Никакого дерибаса, а отличный ровный срез. Продолжаем работать и искать выходы из тяжелых ситуаций. Дай Бог всем здоровья, подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел этого сделать.